Хорошо. Вот вижу, что написали в чате, что тема интересная. Ну, я надеюсь, да, что будет тоже вам интересно. Сейчас я еще тут напоминалку себе приготовила. Буду подсматривать, что вам интересно рассказать. И что вы сегодня узнаете? Конечно, мы поговорим о том, какие энергии придут в наш дом, в следующем месяце, в месяц, в месяц деревянной собаки, мы будем говорить о летящих звездах, как корректировать негативные энергии, которые приходят, которые всегда к нам прилетают да, в какой-то наш сектор дома, и как усиливать благоприятные энергии, в каком направлении нежелательно путешествовать либо переезжать в месяц собаки, как я уже сказала, мы пригласим вас на, нас, вас на наш новый курс, который мы готовим. И, конечно, будет бонус участникам встречи. И у нас, я надеюсь, что с погодой будет все хорошо, будет солнечная погода в октябре, потому что сентябрь нас тоже не очень радовал в Москве, во всяком случае. Да? То есть вот такая позитивная картина нашлась, я решила ее вставить в этот слайд, чтобы у нас с вами было хорошее настроение. У нас сегодня такая программа, и немножко для тех, кто меня еще не знает, кто со мной не знаком, представлюсь, я уже больше 10 лет занимаюсь консультированием, провожу индивидуальные, и групповое занятие по фэншу и по цемене Дунзя. Училась у Натальи Пугачевой, Владимира Захарова, Натальи Цыгановой, Оксаны Сохрановой, Ирины Маковецкой, ну, в общем-то, Елены Фроловой, Алексея Левандовского. продолжаю учиться, и мои вот, и фотографии вот с последнего курса буквально да вот здесь мы были на курсе я была на курсе у Натали цыгановой и э, <связывая> в общем-то как бы нет предела совершенства да всегда есть что узнать всегда мастера привозят какие-то новые техники новые знания передают и всегда это интересно поэтому постоянно продолжаю, продолжаю постоянно обучаться и, конечно этими знаниями делюсь потому что ну, нельзя их хранить да, <связывая> нужно их передавать и начнем по традиции с неблагоприятных секторов для ремонта и переезда в месяц собаки лена помогите пожалуйста вот наталья она у нас что-то никак не может переключиться чтобы было изображение давайте проверим у всех ли есть изображение а то может быть я вещаю только сама вижу слайды и, может быть кто-то не видит Напишите, пожалуйста, пятерочки в чат, если слайды переключаются. Вот сейчас вы должны увидеть такую картинку с ремонтом, и э, сектора неблагоприятные написаны на слайде. То есть видно, да? Вот, отлично. Вижу, Видно, значит, это просто вот на, у одного человека, у слушателя, на его стороне, в общем-то, какие-то проблемы. Тогда не будем отвлекаться. И э, какие же у нас сейчас неблагоприятные сектора? Конечно, у нас Юго-Запад весь год. Неблагоприятный сектор, потому что там бытовая пятерка. С этой, наверное, энергией негативной вы, наверное, уже все встречались, да, то есть все знают, как она работает, как она действует, и если не встречались, то вам очень сильно повезло. Значит, вы умеете как-то оберегать себя от этой негативной энергии, это хорошо. И на Юго-Западе весь год у нас пятерка, и Запад неблагоприятно, в общем-то, летать весь год. Ну, при условии, конечно, что вы, то есть у вас там, например, нет работы, да, то есть вы туда каждый день вынуждены ходить, то, то есть вы просто выбираете для себя, для своего путешествия, вот направление в этом году, да, тогда лучше, конечно, изменить направление, изменить приоритеты, выбрать какую-то другую страну, чтобы лишний раз, особенно такими длительными переездами не тревожить и не активизировать вот эту вот негативную энергию ну, кто-то может быть поделится в чате своими наблюдениями на этот счет да, потому что есть разные мнения кто-то говорит что если мы вот там защищены конечно мы защищаемся я вот например с помощью цимен защищаюсь от этих энергий да, когда там куда-то еду вот выбираю благоприятное время для поездки тем не менее мы, в общем-то, стараемся все равно вот не тревожить лишний раз э, эти энергии, чтобы не ударило, потому что ударяют они очень сильно. И вот э, поделюсь, опять же, своим опытом, как это работало. Да? То есть ну, вот, мы собираемся с родственниками в Крыму летом, как обычно. И, в общем-то, это такой вот от Москвы. Это место как раз находится на э, линии Юго-Запад и Северо-Восток и, в общем-то, мы слетали, да, и еще мы всегда как-то все в кучу собираемся, и когда у нас много разных людей собираются в одно место и в одно время, нужно, да, и вылет, и прилет соединить, в общем-то, все как-то, чтобы добраться, опять же, до места, всем кучей, да, одинаково, вот, и у нас получается, что мы в этом году не, ну, не подбирали дату вылета назад, и, в общем-то, как, как прилетели, то есть вот съездили на юго-запад, прилетели, и у нас получилось, что была на самом деле очень неблагоприятная дата возвращения, и у всех начались какие-то проблемы. Кто-то попал в больницу, у кого-то вот до сих пор еще лечатся люди, да, то есть, в общем-то, все это очень было неприятно и негативно, да, то есть вот мы заметили влияние этой пятерки. Кто-то, может быть, не замечает, поэтому если вы вот сейчас, например, поделитесь с вашими наблюдениями, как работает у вас пятерка, может быть, да, то... Будем очень рады, очень признательны, потому что мы всегда учимся на опыте и других людей, и свои, свой опыт ну, как бы, транслируем да, для того, чтобы, опять же, понимать, как работает энергия. И уже еще раз повторюсь, что вот эта вот линия Юго-Запад-Северо-Восток, она в этом году не очень благоприятная для путешествий. Опять же, из-за того, что там на юго-западе есть пятерка. Даже если вы летите на северо-восток, например, куда-то, да, то возвращаться вы будете все равно на юго-запад. И получается, что вы все равно будете активизировать это направление, эту негативную пятерку захватите, что называется. Поэтому будьте, будьте аккуратны, уже по крайней мере выбирайте, благоприятное время для путешествия под семей, ну, или какими-то другими техниками пользуйтесь, да, то, чтобы это путешествие было для вас и безопасно, ну, и уж если не полезно, то, по крайней мере, безопасно. Направление запада, в общем-то, мы можем туда путешествовать, тем не менее, вот эти сектора неблагоприятно в этом году, вот в месяц не в этом году, а, ну, и в этом году в том числе, да, потому что там у нас находится треша, вот в месяц собаки мы также не делаем ремонт в этих секторах и стараемся не шуметь в этом секторе. Если у вас там какая-то активная комната, то постарайтесь не шуметь, там не включать громко там, телевизор или музыку и, в общем-то, какие-то вечеринки, может быть, не надо проводить, ну, активно тогда двигаться, чтобы не шуметь раиса пишет делаю ремонт на юго-востоке если вы уже начали делать ремонт то можно продолжать но в общем то как бы, что делать да если вы же на месяц не можете его установить то нужно продолжать вот здесь самое главное время начала ремонта но конечно если у нас может быть вы успеете опять же у нас месяц собаки начинается когда 8 октября да? еще до 8 октября у нас есть время можно этот ремонт Закон, ну, можно закончить этот ремонт. Если вы не успеваете закончить ремонт, значит можно его приостановить каким-то образом. Да? Если у вас не такой вот, где там целая бригада работает строителей, например, там обои поклеить можно в любое время. Потому что ремонт, считается, это э, перенос, э, ну, э, то есть изменение конструкции. Да? То есть, если вы сверлите в стенах там делаете перегородки, переносите перегородки, меняете, может быть, двери, то есть каким-то образом вы целостность стен нарушаете. Если вы только, например, делаете покраску стен, либо клеите обои, то, в общем-то, это не ремонт, ничего такого практичного вы не делаете, а вот именно ремонтом считаются вот такие вот работы, которые прям вот меняют целостность стен, да, нарушают целостность стен. Поэтому, конечно, вот если вы тревожите уже сектор Юго-Востока, обратите внимание, сейчас я покажу про юго-восток, это только часть юго-востока. Да? У нас не, не рекомендуется трогать только часть юго-востока, поэтому посмотрите уже по измерениям, как у вас там в комнате, да, где делается ремонт, что у вас происходит. Может быть, вы и не затрагиваете какие-то вот эти негативные энергии. Юлия, да, но пока вы не въехали в квартиру, да, можно ремонт делать. Раз там нет пока еще вашей ЦИ, значит, это, этот ремонт не будет на вас действовать. И, то есть, вы здесь прочитали, да, то есть у нас еще на севере нельзя делать ремонт. Северо-восток, ну, часть северо-востока, юго-востока. Сейчас я вам покажу на плане. Вот у нас есть такой инструмент, который называется шаблон 24-го. И вот те сектора, которые отмечены красным цветом, не рекомендуется их трогать, то есть не рекомендуется делать ремонт именно в этих секторах. Опять звук пропадает. Может быть, я говорю только нечетко, просто так. Постараюсь говорить медленно, чтобы было слышно. Итак, вы на этом слайде видите шаблон 24 гор и то, что отмечено цветом красным цветом, эти сектора в доме лучше не трогать. Если вы особенно только планируете начать ремонт, да, то лучше эти сектора пока оставить до следующего месяца. И э, что здесь важно? Что, как я уже сказала, ремонт – это нарушение целостности стен. Если вам нужно просто переклеить обои, то это не считается ремонтом. Это делать можно. Вот эти сектора, где можно делать ремонт, где нельзя делать ремонт. Да? То есть если мы с вами используем технику летящих звезд, то мы определяем сектора, которые находятся, по... чтобы наложить шаблон, да, как нам определить сектора. То есть мы с вами должны сделать измерение двери дверь измеряется с улицы то есть это входная дверь если вы живете в частном доме то вам просто определить входную дверь и вы подходите к двери и просто делаете подходите к двери подносите компас к двери и определяете то направление куда смотрит фасад двери фасад двери будет смотреть вот как здесь стрелочкой нарисовано и то есть этот вы снимаете компас если у вас круглый круглый да тогда вы снимаете измерение которые на шкале будет ближе к вашему животу то есть вот это направление да? то есть компас круглый представляете вот измерить тот то значение на шкале которое ближе к вашему животу вот его нужно зафиксировать и уже относительно вот этого измерения вот этого градуса вы определяете направление фасада дома и уже вот этого измерения вы размещаете летящие звезды расселяете по дому и смотрите уже где какие сектора у вас находятся то есть где у вас получился юг где у вас получился там восток и запад все остальные компасные направления потому что иногда э, дверь показывает совершенно не те компасные направления которые э, у нас географически должны быть да? то есть например у вас фасад должен смотреть например на юг а показывает по компасу что то есть по измерению да, вот это по шкале компаса что у вас например там юго-запад такое тоже может быть и тогда мы строим артур летящих звезд и определяем вот это компасное направление фасада. тогда берем его как юго-запад ну это чаще так всего да то есть это вот правило такое Чаще всего так бывает, хотя нужно, если вот строить уже быть так вот предельно как бы правильным, да, нужно проверять обе карты летящих звезд, то есть и та, которая географически должна получаться, и та, которая у вас на двери получилась по измерениям. То есть посмотреть, как они работают по, по факту. И э, я так надеюсь, что вы уже эту технику вот, я рассказываю не первый раз да то есть вы с этой техникой уже знакомы уже все померили уже все знаете как нужно измерять и какой у вас получился какое измерение получилось на фасаде где у вас фасад и это я рассказывала сейчас для частных домов для домов многоквартирных та же самая история вы выходите в подъезд то есть выходите из подъезда на улицу подходите к подъездной двери и точно так же ее измеряете смотрите куда смотрит ваш фасад куда смотрит ваша дверь да, вот именно вот так, как здесь нарисовано, повторюсь еще раз, да, то есть вы не от себя смотрите, а к себе на компасе, на шкале компаса. И берете это измерение. И уже накладываете по этому измерению, уже накладываете э, шаблон вот, 24 гор, или мы делаем это квадратным методом, да, то есть квадратный шоу накладываем на план нашей квартиры и выделяем, где у нас сектора все ли здесь понятно поставьте пожалуйста плюсики что здесь все понятно Есмин, мы разговариваем о прогнозе на следующий месяц на месяц деревянной собаки прогноз по летящим звездам. какие энергии там будет угу. все понятно отлично молодцы ну и э про энергии летящих звезд тоже долго я рассказывать не буду, потому что я надеюсь, я надеюсь что мы все уже знакомы с этими энергиями. Да? Ясмин, это я рассказываю для того, чтобы наложить, опять же, наши энергии, приходящие да, на, нашу, на, нашу, на наш дом, на план нашего дома, потому что иногда они не совпадают по измерениям направлении иногда не совпадают по измерениям поэтому здесь вот этот момент можно учесть и так у нас 9 летящих звезд каждый из этих летящих звезд имеет свою энергию и конечно они все разные да то есть они соответствуют у нас стихиям которые у нас есть в китайской метафизике, а их пять у нас стихий. да, То есть помните, что у нас есть дерево, огонь, земля, металл, вода. И у нас эти звезды, как я уже сказала, соответствуют также стихиям. И поскольку у нас их девять, есть несколько звезд, которые соответствуют одной стихии. Например, звезда 2, 5 и 8 соответствуют стихии Земли. 3 и 4 это стихии дерева, 6 и 7 это металлические звезды. И водяная у нас одна водная звезда это единица. И одна звезда огненная, это звезда 9. И, конечно, когда мы с вами анализируем. Летящие звезды, да, то есть используем вот эти техники, делаем прогнозы. Нам не нужно всю квартиру анализировать, в общем-то, да, как как они у нас располагаются эти звезды. У нас есть важные точки, на которые мы с вами опираемся и которые действительно важны. Почему? Потому что это точки активности. Точки активности, какие у нас в доме? Это входная дверь. То есть нам важны, что, важно, что у нас прилетает в сектор входной двери какие звезды, какие энергии приносят эти звезды на сектор входной двери. Нам важно, какая звезда будет в секторе у нас на кровати, какая звезда прилетает на кровать. Если мы работаем дома, то нам важно, где рабочий стол. И, конечно, мы переживаем еще, здесь не написано, но мы переживаем за наших детей. То есть, конечно, у нас, если у них есть отдельная комната, то нам важно, в общем-то, какие звезды прилетают в эту комнату. И мы также это все с вами анализируем. Все остальные звезды, которые распределяются, например, в кухне, где-то у нас там в туалете с ванной, в кладовках, ну, в каких-то неважных наших э, для нас зонах, да, даже там прихожие, коридоры, мы все это не очень анализируем, потому что, ну, не анализируем, да, потому что, в общем-то, мы там не живем, мы там долгое время не проводим. В многоэтажных домах смотрим, что, от двери подъезда или квартиры, от двери подъезда мы смотрим. То есть вот важные как бы, такие реперные точки в нашем доме, которые нам важно проанализировать. И э, на этом слайде представлены звезды, опять же, да, их энергии, где они располагаются в 2019 году, то есть в этом году. Это годовые звезды, обращаю ваше внимание. Мы с вами сейчас говорим о месяце деревянной собаки. И месяц деревянной собаки – в эти сектора, где уже есть звезды годовые, прилетают месячные звезды в гости и формируют комбинации. Вот мы с вами эти комбинации будем рассматривать. И у нас есть звезды, безусловно, хорошие, есть звезды, безусловно негативные, да, благоприятные в нашем периоде, в котором мы сейчас живем то есть в 2019 году. И вот здесь, где написано в столбике качество, есть как раз характеристики этих звезд, какие хорошие, какие не очень хорошие. И пробегусь быстренько тоже по характеру каждой звезды для тех, кто может быть первый раз знаком с этой техникой, с летящими звездами. Кстати, поставьте, пожалуйста, единички, кто у нас первый раз слышит вообще вот о технике летящих звезд и первый раз ну, как бы знакомится вот с этой вот... Очень большой частью фэн-шуй. Поставьте, пожалуйста, единички. А кто уже знаком, поставьте, пожалуйста, двоечки в чат. Ага, есть новички. Кто первый раз слышит? Это здорово. Угу. В основном, конечно, знакомы, наверное, да? С этой техникой. Угу. Но новички есть. Хорошо. Но ну, надо понимать, да? Просто вот я сейчас, пока вы пишете в чате, просто для новичков расскажу, что надо понимать, что летящие звезды это не просто те звезды, которые метеориты с неба падают, да? Это определенные энергии, которые небо транслирует на Землю, скажем так, да? То есть энергии. У нас все в мире состоит из энергии, и вот небо, Вселенная, Космос, в общем-то, транслирует на Землю в то место, где мы с вами живем. Потому что просто так летящие звезды где-нибудь в поле, их не рассматривают. Они обязательно рассматриваются в привязке к месту. Поэтому мы с вами анализируем именно вот эти энергии, которые приходят, энергии времени, потому что есть, как я уже говорила, годовые звезды, да, которые у нас прилетели к нам на год. Есть натальные звезды, которые в момент заселения дома получились в доме, и они будут там все время, пока этот дом стоит. И есть звезды месяца, которые прилетают только на месяц в гости. И месячные звезды, почему мы их анализируем? Потому что они очень активные, потому что они очень яркие, да, ярко проявляются. И мы их, в общем-то, всегда очень быстро замечаем, их действия. Потому что натальные звезды, например, от рождения дома до его смерти дома, да, когда его снесут, работают все время, и их действие такое медленное, но очень сильное. Да? Вот. А звезды, которые приходящие на какой-то короткий период, да, они такие резкие. Их, в общем-то, заметно сразу их действия, Поэтому мы их анализируем, насколько они хороши и что нам они принесут. То есть мы вот с вами эти энергии смотрим. И у каждой звезды, как я уже сказал, есть своя характеристика. То есть звезда 1 – это звезда водная. А вода у нас отвечает за информацию, она переносчик информации, поэтому водная звезда, единица – это ум, интеллект, коммуникация, приносит благородных помощников. Двойка звезда – звезда болезней, считается неблагоприятной в этом году и в этом периоде, в котором мы с вами живем. Тройка – деревянная звезда – это азарт, неожиданные деньги, большие траты, можно быстро заработать, можно быстро потерять. Звезда 4 – это звезда обучения, творческая такая звезда и звезда романтики. Ну, это такие общие характеристики, да. Пятерка, звезда, император, живет в центральном дворце. Звезда очень такая серьезная, может дать большие деньги, но, <coughs> прошу прощения, но может это брать много, то есть можно потерять все. <coughs> то есть звезда такая очень, ну, императорская, да, и ведет себя как император, то есть нужно ей соответствовать, чтобы она принесла какой-то успех, нужно, в общем-то, соответствовать этой звезде. У нас на канале YouTube о каждой звезде на этот год я рассказывала отдельно, поэтому можете послушать, познакомиться с каждой звездой, с характеристиками более подробно. Так что переходите на наш канал YouTube и посмотрите видео. Звезда 6 – это звезда металлическая, дает дисциплину, поэтому она хороша и помогает для военных, она хороша, да, помогает, Людям, которые работают в каких-то корпорациях, где нужно соблюдать регламенты, дает вот карьеру и продвижение именно вот в таких случаях. То есть это не звезда предпринимателей, которые вот, сами себе начальники. да. Но, тем не менее, если вот эта звезда дает дисциплину и дает, как бы, концентрацию на цели поэтому если вы предприниматель и вам нужно какие-то проекты завершать то можно использовать вот эту звезду для того чтобы она помогла вам закончить то что вы начали да? звезда 7 звезда неблагоприятная считается опять же в этом периоде эта звезда может вызывать споры и ссоры звезда ораторов если ваша деятельность связана с ораторским искусством, преподавать, преподавание, может быть, вы занимаетесь преподаванием или выступаете на сцене, да, то вот можно использовать эту звезду. Восьмерка. Звезда 8, земляная звезда. Это звезда своевременная, она благоприятная, всегда, в любом периоде приносит деньги. Но деньги таким вот трудом. То есть, если приходит звезда 8 к вам на дверь, да, то нужно, конечно, использовать все шансы заработать деньги, потому что будут приходить к вам всевозможные предложения, да, то есть возможные варианты зарабатывания денег, и можно их использовать для того, чтобы, опять же, увеличить ваши доходы. Но надо понимать, что нужно будет вкладываться, да, то есть нужно будет прям вот зарабатывать, <связать> то есть от вас нужен труд. И звезда 9 – это звезда огненная, это пиар, это популярность, это тоже возможность заработать деньги, но за счет, опять же, вот вашей какой-то известности, да, популярности. Поэтому можете заниматься имиджем, если вам нужно привлекать клиентов, и ваш доход будет зависеть от того, какой имидж вы создадите и какое, в общем-то, себе мнение составите. Давайте почитаю я ваши вопросы. Запись будет, насколько я понимаю, да, запись идет. Можно ли из центра квартиры измерить направление? Вот для этой техники мы пользуемся измерениями двери, Лариса, это я вам отвечаю. И Рада, если дом с подъездом измер... а если дом с подъездом измерять дверь в блок или в квартиру в дверь в подъезд, значит блок, да? даже не в блок, а в подъезд. На улице надо измерять, надо выйти на улицу. И на этом слайде вы видите карту летящих звезд года. Она вот в левом верхнем углу. И карты летящих звезд месяца в правом нижнем углу. Когда мы с вами накладываем. Эти карты друг друга получается вот такая карта летящих звезд, и, как я уже сказала, то есть две звезды это уже комбинация звезд, да? то есть они вот эти звезды маленьким у нас маленькая звезда это звезда месяца, большая звезда это звезда года, то есть вот такое наложение дает комбинацию и работает, конечно, всегда комбинация звезд, да? Нина, где стороны света? Спасибо вам за вопрос. У нас, давайте, я напишу где стороны света. У нас всегда юг вверху. Это принято, как бы принятые принятые правила, да, в китайской метафизике. У нас, когда мы рассматриваем техники, летящий звезд, ну, вписываем эти летящие звезды в квадратную шот, да, это вот. Как Аналог квадрата у У нас юг всегда сверху. Север всегда снизу. Соответственно, у нас будет про запад. Слева будет восток. Ну, соответственно, будет здесь юго-запад. Здесь северо-запад. Здесь северо-восток. И здесь юго-восток. Вот так. Это принятое правило, как я уже говорю. Это, это константа. Это всегда так. Uh, поэтому uh, это нужно запомнить, да, и вы не уже тогда никогда не будете путаться вот с uh, распределением и звезд и направлений. Ой, Сори, конечно, на вот здесь вот опять на, не, не месяц только, sorry, это все уже я просто не исправила, извиняюсь, Здесь месяц Собаки, конечно, Собаки. Вот, ошибка, Собаки. То есть звезды поставила правильно, а не исправила название. Да, это месяц собаки. И давайте посмотрим в каждом секторе, да, что же у нас какие звезды будут в каждом секторе. И начнем мы с сектора северо-запада. Да? Здесь у нас сложилась комбинация 9-4. В данном случае годовая девятка у нас на Северо-Западе, да, это очень благоприятный сектор на Северо-Западе в 2019 году, и прилетела месячная четверка. Очень благоприятный сектор. Те люди, которые живут в этом секторе, либо работают, ну как живут, понятное дело, что там, например, спят, да, много времени проводят, даже лежат на диване, это тоже много времени занимает. То есть те люди, которые пользуются энергиями Северо-Западного сектора, эти люди могут э, стартовать какие-то новые проекты, могут учиться, э, заводить новые знакомства. Хорошо для продвижения, потому что девятка – это звезда продвижения, пиара, как я уже сказала. Да? И э, увеличение доходов э, или карьерный рост будет как раз за э, счет популярности, за счет увеличения количества клиентов или за счет увеличения ну, то есть популярности на рынке. Да? То есть вас как-то оценят. Конечно, если этот сектор благоприятный, нужно этот сектор использовать, да, кому, это, вот, кому эти все названные условия, да, будут хороши для тех людей, которые, например, с ГУА-6, для тех людей, которые являются руководителями, для тех людей, которые являются старшими в семье, то есть, для мужчин особенно старших мужчин до да, старшего поколения то есть очень благоприятный сектор если у вас стоит такая задача опять же открыть новые проекты особенно для пиара до да, своего тогда можете использовать энергии этого сектора и чаще там находиться и что нужно делать да в этом секторе Конечно, развивать хорошо творческие способности. То есть если у вас, опять же, вы работаете в какой-то творческой профессии, либо занимаетесь какими-то, не знаю, написанием картин или ну, всеми любыми творческими занятиями, да, даже если они у вас просто хобби, то э, в этом секторе, э, конечно, будет это проходить все лучше. То есть вы будете какие-то, может быть, шедевры даже выдавать. да. То есть этот, эти энергии этого сектора, они позволят это сделать благоприятно учиться и передавать свои знания другим людям, то есть даже заниматься преподавательской деятельностью, то есть это тоже благоприятно. Можно заводить новые знакомства, потому что 4.9, она как раз предполагает, ну, какого-то такого, имеет такой романтический шлейф, да, эта комбинация, и предполагает как раз, вот если у вас стоит такая задача, расширить свой круг знакомств и романтических, и деловых, то можно заводить новые знакомства. Сектор, эта комбинация благоприятная. То есть, если у вас стоит такая задача, можно на этот месяц переехать в северо-западный сектор, с кроватью да, и спать на этой кровати. То есть, чтобы дольше находиться под влиянием этих энергий. Жизнь благоприятна делать карьеру, потому что эта комбинация опять же позволяет женщинам очень серьезно продвигаться по карьерной лестнице. Если у вас такая задача стоит, опять же, используйте энергию этого сектора и больше, чаще находитесь в этом секторе, проводите больше времени. При этом э, рекомендуется контролировать расходы на удовольствие, потому что эта комбинация тоже она, э, ну как бы такая вот опять же, удов... связанная с удовольствием, да, потому что романтика – это все равно удовольствие. Вот эта комбинация связана с удовольствием, и тут нужно контролировать ваши расходы, иначе вы просто э, сольете много денег да, на удовольствие и потом об этом пожалеете. Есмин, э, да, 8 э, октября месяц наступит, мы немножко раньше в этом месяце даем вот такой прогноз, но месяц у нас собаки будет с 8 октября до 8 ноября вот переезжать в этом направлении нет для переезда я уже как вот был предыдущий слайд на северо-запад в этом месяце не нужно ну как бы не нужно переезжать если ну то есть как не нужно Всегда, если что-то нужно делать, я вот говорю, да, то есть если у вас нет возможности пере, э, перенести переезд, не нужно переживать по этому поводу, нужно просто подобрать благоприятное время для этого. Потом есть еще техники переезда, поэтому, в общем-то, в этом плане можно исправить что-то, да. Поэтому э, не переживайте очень сильно на этот счет, если… Э, есть возможность перенести, как я уже сказала, на благоприятное время можно перенести, если но здесь надо подход такой соблюдать, ну, разумный, да, то есть, как Владимир Захаров говорит вот мой преподаватель, перед которым я, в общем-то, очень уважаю, переклоняюсь, можно сказать, то э, всегда есть запасной выход под названием здравый смысл. Да? Вот поэтому используйте. Итак, что еще нам дает комбинация 4-9 власть женщин, да, поскольку женщины продвигаются по карьере, то, конечно, в доме тоже могут устанавливать свои права. Поэтому здесь тоже нужно обратить, ну, обратить внимание на наших мужчин, как бы не передавливать, да, потому что э, все-таки иначе вы закормозите это все на себя, все вот эти заботы финансовые будете тащить и дальше. Нужно ли нам это? Стоит подумать, да, то есть поэтому э, карьера предполагает, наверное, увеличение работы в том числе, да, ну, увеличение финансово, конечно, финансовой составляющей, э, денег обычно платят больше на более высоких должностях, но тут, опять же, не нужно транслировать тогда все это вот, вот эти вот э, правила, которые диктует работа на наших домочадцев, потому что здесь вот можно передавить, и, в общем-то, возникнут какие-то неприятности, возникнут конфликты. То есть обратите на это внимание. Что еще? Поскольку комбинация романтическая, да, 4-9, то стоит, опять же, обратить внимание на своих любимых. Если вы в браке, то чтобы не было каких-то поворотов головы в другую сторону, ненужных нам, да, проводите время чаще, опять же, со своими любимыми, любимыми мужчинами, это если женщин касается, если это касается мужчин, то с любимыми женщинами, чтобы, в общем-то, у них не было желания как бы, смотреть куда-то в другую, в другую сторону, а быть в семье. Поэтому вот эта комбинация, еще раз, да, с романтическим таким шлейфом, она а, требует некоторого контроля, да, и не столько контроля, опять же, вот если мы говорим о женщинах, да, которые там и дома будут такими властными и показывают свою власть, то есть требует именно внимания, как, ну, заменить нужно, да, заменить нужно отношения на стороне, отношениями в дома вот, поэтому тоже в этой вот комбинации а, можно поправить свою семейную жизнь и, в общем-то, улучшить отношения. Используйте. Можете, то есть нужно чаще просто проводить время со своими любимыми. А, так, ну, я надеюсь, что про северо-запад мы достаточно поговорили, можем уже передвигаться к другому сектору, так? Поставьте плюсики, если вам прогноз понравился по северо-западу. Так, читаю, пока отвечаете, читаю вопрос. Лариса пишет, когда можно выкинуть соль в воду из этого сектора? Ну, вот месяц петуха, она там не нужна. А, для... Хорошо. Так, для благополучия во всем месяц собаки опять с собой носить кролика в год собаки. Но здесь нужно по бадзе уже смотреть. Мы сейчас с вами говорим о летящих звездах, об энергиях да? Поэтому здесь нужно по бадзе уже индивидуально рассматривать, что нужно. Так, хорошо. Двигаемся э, к следующему сектору. Следующий сектор у нас северный. Тоже прекрасная комбинация. 4-8. Ну, она хороша э, с одной стороны, не очень хороша с другой стороны. Э, чем она хороша? Она дает деньги. Да? То есть мы видим, что она э, пришла восьмерка к четверке. Э, это деньги. И четверка у нас в северном это северный сектор то есть как бы деньги за счет возможностей придет какая-то информация где можно как заработать то есть у вас хватит на это ума хватит на это интеллекта да и то есть и вот этих реализовать эти возможности с целью получить какой финансовый доход поэтому Звезда тоже самое, романтичная такая, да, 4-8 роман романтики, обучения, то есть дает увеличение работы, но она не хороша для детей. То есть со всех сторон хороша для денег и не очень хороша для детей. То есть мы эту комбинацию не любим для детей. и Конечно, из этого сектора из северного, если у вас там маленькие дети, подростки даже вот до 12 лет, например, ну можно назвать, наверное, под... Или нельзя еще назвать вот, то есть маленькие дети нужно, если они у них там детская то есть нужно куда-то переселить, конечно, иначе могут быть какие-то порезы, травмы и э, неприятности. Вот с этим связано. Да, можно активизировать этот сектор. Ну, опять же, тогда следите за, романтической, за, романтическим, за романтическим шлейфом, да, потому что четверочка-то она здесь есть. Поэтому если активизируете, то еще раз да, обратите внимание вот на эту сторону вашей жизни. Больше и еще больше тогда времени проводите со своим любимым. Что благоприятно в этом секторе? Используйте пригодящие возможности как в карьере, так и в личной жизни. Нужно следить за, если у вас какая-то задача стоит по, ну, реализации ваших целей, да, скажем так, по реализации ваших целей, тогда нужно разбить на маленькие шаги вот эту вот свою цель и двигаться к ней последовательно. То есть нужно следить за сроками исполнения каких-то ваших задач, потому что вот опять же романтический шлейф – это, знаете, такие мысли не о работе переселить маленьких детей в другую комнату как я уже сказала на этот месяц чтобы избежать вот таких травм и болезней и если вы хотите укрепить семейные отношения, опять же, да, то есть можете либо, наоборот, переселиться туда, активизировать этот сектор, тогда очень внимательно нужно быть к, своим, к своей второй половинке, если же не хотите вот таких, если, может быть, ну, заняты как, каким-то причинам, да, или вообще отсутствуете дома, тогда лучше, конечно, наоборот, переселиться из этого сектора, дать рекомендации, там, вашей второй половинке куда-то от, оттуда идти спать в другую комнату да то есть из этого сектора уйти в избежание каких-то вот таких э, семейных э, неприятностей ну и э, следить за затратами потому что удовольствие требует трат да? то есть казино рестораны и прочее прочее это требует трат и э, Конечно, здесь нужно, вот, опять же, какой-то лимит себе установить на месяц, да, на затраты на какие-то, и строго придерживаться вот этой вот вашей сметы. Я бы так назвала, финансового плана вашего, строго придерживаться, иначе просто, опять же, сольются деньги. То есть комбинация, похожая на 4-9 предыдущего сектора, да, то есть примерно те же самые рекомендации. Вот. Вот, Ольга пишет, мне это не грозит, обучением занята. Хорошо. Вот. Так, ну, просили, да, то есть неплохой сектор, на самом деле, единственное, вот что, то есть для зарабатывания денег хороший сектор, единственное, что, опять же, мы следим за детьми и вот за вот этим романтическим шлейфом, внимательно к нему относимся. Если натальные звезды 4,8 в детской, получается плохо навсегда, нужно ребенка переселять в другую комнату. Конечно, если он маленький ребенок, то лучше переселить в другую комнату, если есть такая возможность, либо просто подобрать даже лучшее место для, ну, по крайней мере, в этой комнате, да, если некуда больше переселить, нужно подобрать лучшее место для кровати ребенка. Чтобы не было такого дублирования, да, что он и спит у вас в 4,8, и живет в 4,8 в комнате. Кстати, Лили, если это, вы уже давно там ваш ребенок живет, то поделитесь, пожалуйста, как у него с, ну, с здоровьем какие-то есть проблемы или нет, или там переломы, может быть, какие-то. Вот. В ванной, туалете ларис не надо ничего делать. Это комната не не такая, где мы проводим по 10 часов подряд каждый день. Поэтому там не надо ничего делать. Если у вас там попали туда неблагоприятные звезды, то это даже наоборот хорошо так двигаемся дальше на северо-востоке комбинация 62 Это комбинация таких старых людей да то есть это энергии такие очень старые то есть здесь активность минимальная получается минимальная активность то есть она дает эта комбинация лень Затягивание каких-то проектов или затягивание дел, ничего не хочется делать, потому что у нас двойка представляет мать, да, а шестерка представляет э, отца. То есть это энергия такого вот э, застоя, я бы сказала, да но ну, просто вот даже, даже не застоя, а вот именно такой вот э, стрины глубокой. Поэтому, э, если кто-то хочет э, освежить какую-то сферу своей жизни, в том числе отношения либо по работу, да, то, конечно, лучше из этого сектора переселиться на этот месяц, потому что, еще раз, здесь энергии будут такие вот э, прибивать к земле, я бы сказала, да, вот так можно назвать. То есть это энергии, которые будут действительно давать вот вам такое, не, не будут давать энергии для того, чтобы двигаться. Будет все наоборот. Э, могут быть болезни живота лень, затягивание. И эти энергии могут давать одиночество. То есть если вы хотите, опять же, как я уже сказала, отношений, да, развития отношений, то, конечно, из этой комнаты лучше переселиться, потому что это вот старые люди и могут быть старые девы. Даже вот если люди постоянно живут в этой комбинации, то этому можно даже остаться холостяком либо старой девой. Если такой задачи не стоит, значит, не нужно этот месяц использовать вот эту комнату, северо-восточную. Что благоприятно? Не использовать этот сектор весь год, потому что там годовая двойка. Да? Мы об этом говорили. Если же нет такой возможности, то хотя бы на месяц уйти в другую комнату, потому что еще больше будет здесь вот такое вот, знаете, нежелание никуда двигаться, ничего не делать. Будет желание ничего не делать. Благоприятно лечить зубы, избегать споров и конфликтов. Проявить терпение в семейных отношениях, ну здесь потому что, опять же, у нас энергии такие вот, э, комбинации сама по себе, она э, сознанием дела, да, может быть, то есть и мать знает больше, и отец знает больше, то есть здесь может быть э, вот такие вот рекомендации, которые, может быть, никому не нужны, да, то есть у вас появится желание вот так вот, как бы с опытом уже поделиться своим опытом, которые могут быть неприняты в семье. Поэтому здесь нужно проявить терпение в семейных отношениях, не будет какого-то возникать конфликта до да, такого серьезного это нет здесь семерки которые возник споры дают конфликты но тем не менее можно быть терпимее нужно быть нужно быть терпимее потому что могут возникнуть между например отцом и поскольку это северо-восток то да, между отцом и младшим сыном могут быть конфликты благоприятно под воздействием этой энергии заниматься недвижимостью и устроить вот какой-нибудь такой тихий семейный ужин в общем то реализовать таким образом эти энергии вопросы у меня на так если входная дверь то болезни будут ну, если входная дверь у вас получается то мы когда говорим о болезнях мы все-таки больше смотрим на кровать где находится кровать Входную дверь мы не смотрим по отношению к болезням, потому что входная дверь – это активность, а болезни – это, в общем-то, не активность, а именно место, где ваша кровать стоит. Посмотрите, если она находится под воздействием вот этих энергий, то могут быть да, какие-то обострения вот, болезни живота, болезни женских органов в том числе да, могут быть, поэтому нужно быть внимательным. Но здесь тогда, говорю, надо смотреть место расположения кровати соль вода монеты и колокольчик металл ну колокольчик мы шестерку усилим да в общем то мы усилим шестерку поэтому получится у нас все равно здесь нет такого как сказать средства коррекции мы здесь не сможем применить потому что мы усилим шестерку и шестерка будет также вступать в комбинацию с северо-восточным северо сектором да, потому что там восьмерка у нас земляная и у нас здесь двойка земляная вот, поэтому все равно здесь будет комбинация здесь скорее можно воду было поставить да, для того чтобы опять же оттянуть на себя энергию шестерки ну шестерка нам дает что здесь 26 до да? шестерка нам дает опять же за какую-то дисциплину в том числе. вот поэтому Ослаблять шестерку тоже не, не очень хочется, поэтому, наверное, как-то надо этот месяц пережить, просто нужно быть, э, понимать, что если эти энергии дают вам такую как бы лень, да, то нужно себя немножко толкать, вот, нужно понимать, да, что это влияет так энергии, нужно себя толкать, если у вас какие-то стоят задачи и э, в карьере, в работе, в проектах и еще в чем-то, да. То есть нужно себя заставлять, так уже на уровне человеческого, человеческой удачи, человеческого понимания, знания, нужно себя заставлять что-то делать. Вот, я весь год хожу по врачам, Лариса пишет, дверь на северо-востоке. Юго-запад, северо угу. ага. Юго север восток Так, угу. хорошо, двигаемся дальше. Восток. восток 16 комбинация но ну, комбинация замечательная согласитесь да то есть у нас э, единица это годовая звезда прилетела шестерка которая металлическая которая поддерживает единицу и э, конечно эта комбинация хороша для обучения для, для дает дисциплину э, новую информацию которую можно использовать э, для карьеры опять же да, доход от завершения проектов то есть если у вас есть какая-то незавершенка, то смело с помощью этого сектора или в этом секторе садитесь в этот сектор и занимайтесь вот этими делами которые требуют завершения которые у вас не окончены под влиянием этом энергии этого сектора вы сможете их легко закончить то есть эта комбинация хороша, опять же, для, для офицеров, для военных, для милиции, для полиции, да, то есть для тех людей, которые занимаются э, карьерой. И э, здесь, опять же, да, вот можно посадить сюда детей, которые, например, ну, не хотят учиться, в том числе. Да, то есть у них сейчас вот начался год, сентябрь, и у многих детей еще, особенно мальчики, такие вот, там, может быть, третий класс, вот, там, второй, третий, четвертый класс, пятый, они... Э, ну, сложнее адаптируются, чем девочки, например, к школе, к началу учебного года, да. То есть им сложно адаптироваться, они еще никак не отвыкнут, несмотря на то, что погода плохая, все равно лето, дети каникулы продолжают себе в сентябре, поэтому сложно включаются в учебный процесс. Поэтому для того, чтобы их быстрее включить в учебный процесс, это можно посадить на востоке и энергии как раз их, ну, как бы приведут в чувство, да. То есть дети начнут уже учиться, потому что вот эти энергии дают дисциплину. Так, что еще вот себе пометочку сделала, посмотрела. Что еще дает вот эта комбинация? Если вы ну токарь, пекарь, да, то есть вы занимаетесь каким ремесленным ну, ремеслом, то есть это в том числе вот, например, люди, которые занимаются консультированием, это тоже в общем-то ремесло, потому что это их знания. То есть если вы в общем-то назовем это так ремесленник, да, то есть человек, который занимается, то есть доход вот зависит от того, что он умеет делать. Тогда тоже вот, можно использовать энергии Востока, вот эту комбинацию, для того, чтобы каким-то будут приходить какие-то идеи, то есть вы, вы ну, как раз предложение, что ли, да, будут, если это интеллектуальный труд, то можно придумать какую-то систему, которая позволит вам, в общем-то, быть оцененным и финансово, и оцененным, как бы ваши знания и ваши таланты будут оценены, в соответствующие финансово в том числе, либо какие-то, ну, если руками кто-то работает, да, тогда опять же можно какие-то там распредложения, изобретения, что-то такое придумать вот в этом, в этом секторе. И э, тоже ваши знания и ваши вот эти вот умения будут оценены по-достоинству. Поэтому сектор очень благоприятный. И э, вот входная дверь на востоке у кого-то, то есть вот здесь вот мы тогда это смотрим. И, конечно, тогда это благоприятно. Да, это благоприятно. Э, Евгений, давайте я посмотрю по активизациям. Или Евгений, я? Я посмотрю. Евгений, да, написано? Вот, поэтому давайте я приготовила вам тоже активизацию, я посмотрю чуть попозже, хорошо, это дело. Можете в конце уже тогда, когда мы будем говорить об активизации, напишите еще раз ваш вопрос, чтобы я не забыла, и я посмотрю тогда, хорошо. Так, и что же нам было в этом секторе? То есть, конечно, если мы работаем, если нам нужна карьера, если нам нужно завершение проекта, то, конечно, хорошо туда поставить свой рабочий стол в этот сектор. Можно поставить туда кровать, можно поставить письменный стол для ребенка, да, если вот у него есть проблемы с включением в обучающий процесс. Проверить незавершенку и закрыть хвосты срочно. Можно там учиться в этом секторе. Ну и опять же использовать новые знания для движения дел и для как бы реализации ваших целей лучше не менять работу а лучше повысить эффективность вот на своей текущей работе так да? как я уже сказала и за счет внедрения каких-то может быть инноваций в вашу в текущий в ваш текущий рабочий процесс и эта комбинация хороша для тех людей которые занимаются преподаванием литературной деятельностью для тех кто служит в армии либо полиции то есть есть возможность сделать такой вот карьерный скачок Благодаря энергиям в этого сектора. Вот, ну я надеюсь, что здесь тоже все понятно. Поставьте плюсики, если я понятно рассказываю, и какие-то может быть у вас вопросы, если есть, то пишите. Буду по ходу дела отвечать. Если это понятно, будет двигаться дальше. Поставьте плюсики и тогда я буду понимать, что мы на одной волне находится с вами. Хорошо. Вот плюсики есть, отлично. Так, следующий сектор. Следующий сектор Юго-Востока. Сектор неблагоприятный. Эта комбинация, она такая, ну, поскольку двойка есть тоже здесь, да, она такая вот сложная, я бы сказала, комбинация, потому что здесь есть и активная звезда 7, которая приносит нам всякие сплетни, ссоры, скандалы. И двойка которая приносит замедление да, то есть как двойка это земля соответственно э, это энергии такого торможения да, то есть замедление сохранение того чего то что то чего у нас уже есть поэтому э, будет тоже лень да, будет будут потери денег потому что звезда 7 это звезда грабежа э, причем э, вот будут ваши какие-то слова неправильно истолкованы э, Сплетни, опять же, которые, то есть это информация, вот, которая неправильно истолкована. И вы будете неправильно ее толковать, ту информацию, которую получаете, и будете неправильно ее использовать неверно, да, и те, ту информацию, которую вы даете людям, она тоже может быть неверно истолкована. То есть, причем неверно истолкована настолько, что может просто перерасти даже судебные процессы вот как клевета или еще поговоры наговоры то есть вот, вот что то такое да, даже может быть дойти до судебных до судебных процессов ну и эта комбинация может также принести проблемы с горлом с легкими почему потому что семерка это рот да? то есть это все вот то что у нас э, из нас выходит поэтому что нужно в этой э, если вы используете эту комбинацию, то есть что значит используете эту комбинацию? Вы там долгое время находитесь. Ну, например, у вас спальня там, да, или вместе кровати, у вас там стоит вот это вот место, вернее, для кровати как раз э, находится в этой комбинации летящих звезд. Э, или оказывается в комбинации летящих звезд, потому что вот, э, это, эта звезда приходит у нас э, к нам на кровать. То есть что благоприятно? Конечно, нужно хорошо деваться, то есть тепло деваться, потому что октябрь, в общем-то, у кого-то будет теплый месяц, у кого-то не теплый месяц, только деваться по погоде, да? то есть чтобы не переохлаждаться и не простужаться, чтобы не было проблем с горлом и с легкими. Потому что сейчас вот у нас, сколько не разговариваю, очень много моих знакомых, они переболели да, всякими разными братхитами и болезнями, которые простуды именно от переохлаждения. Конечно, нужно следить за тем, что вы говорите, вообще не вступать ни в какие споры, ни в какие ссоры, и даже вообще не участвовать ни в каких прениях и обсуждениях, потому что иначе, как я уже говорила, ваши слова могут быть неверно истолкованы, и тогда ну, будут неприятности. Да? Можете лишиться каких-то нужных вам отношений, или вообще просто ну, неприятно, да. Из... Когда там как-то вы не имели в виду вот то, что вы сказали, например, совсем другое имели в виду, а это делается как-то да, в общем, сломанный телефон получается, и в общем-то все это может завести очень далеко вплоть до судебных процессов. Следить нужно, конечно, за сроками исполнения задач, потому что опять же двойка она тоже сыграет свою роль в этой комбинации и даст торможение. Используйте карьерные возможности, если вы преподаватель, если вы, например, оратор, певец, то как раз есть возможность опять же продвинуться с помощью этой звезды, да, семерки, но опять же имейте в виду, что вам нужно тогда себя немножко заставлять, потому что двойка все равно будет играть свою роль. Опять же, поскольку семерка это звезда ссор, скандалов, криков, каких-то неприятных разговоров, то есть будьте терпимы домочаться. Опять же, не вступайте в конфликты для того, чтобы сохранить хорошие отношения. Ну и проверьте проводку и розетки, чтобы у нас не было никакой утечки воды, чтобы это опять не привело к лишним тратам, да, потому что семерка это звезда и не привело никаким проблемам там с водой, прорывом труб, с пожарами, с какими-то возгораниями, сгораниями наших электроборов или из чего-то еще, то есть все посмотрите, чтобы быть в безопасности. Светлана, про дверь на востоке. Мы, вот все, что касается востока, это касается двери на востоке. Мы с вами уже все это проговорили, поэтому если... Вы переслушаете, может быть запись. Ну, то есть, если вы сейчас не слышали, да, тогда в записи все это есть. Мы про Восток уже проговорили, и вы все это переслушаете. Это касается и двери, в том числе. А, так, Юг. А, входная дверь на Юго-Востоке, да? Мы тут еще сбежали. Входная дверь на Юго-Востоке. Смотрите. А, что мы можем здесь сделать мы здесь вот как раз можем поставить соляной такое средство то есть просто поставить спокойную воду для того чтобы э, уменьшить влияние вот этой семерки просто поставьте там спокойную воду в этом секторе а, прямо рядом с дверью можно поставить справа или слева тут не важно, потому что у вас емкость будет наверное, небольшая поэтому поставьте налейте воды а, соли туда в эту ну, какую-то такую небольшую красивую ложечку возьмите и э, туда э, вот это вот средство соляное поставьте в этот сектор на юго-восток чтобы уменьшить как раз вот влияние вот этой семерки так и комбинация 27 это юг тоже неблагоприятная комбинация тем более, ну, она, хотя, хотя эта комбинация, она, в общем-то, семерка у нас здесь под контролем находится, потому что это на юге у нас комбинация. Слава богу, семерка здесь под контролем, но тем не менее, все-таки комбинация неблагоприятная. Все точно то же самое мы здесь следим за тем, что говорим, потому что, опять же, у нас семерка работает, тем более она такая вот активная будет, до да, месячная. И. Потеря денег может быть в результате судебных разбирательств, если мы эту семерку, опять же, не возьмем под контроль. Кражи, травмы, порезы, потому что семерка – это у нас металл, да, и есть тоже шанс получить какое-то ранение такое. Плюс с животными покуратнее потому что они кусаются, и здесь можно тоже, вот эта комбинация, она может провоцировать укусы животных. Ну и опять же, наши близкие нам люди, может быть коллеги, может быть кто-то семейный, да, то есть опять же что-то, наверное, скажут, может быть не со зла, тогда не специально или, или специально, или, в общем, по-всякому бывает, да, но тем не менее, в общем-то, что-то могут сказать о нас такое вот нехорошее, что мы можем истолковать как предательство и, ну, в общем-то, разрушить, это может разрушить отношения, поэтому ни с кем ни в какие лучше не вступать, ни конфликты, конечно, да, то есть конфликтов избегать, и не вступать ни в какие прения обсуждения, то есть просто лучше рот на замок зашить, закрыть рот на замок, да, или зашить рот, и, в общем-то, ни в какие прения не вступать. Вот, сейчас расскажу, что это дело, когда у нас в на юге. То есть что мы здесь делаем, да, то есть нужно быть осторожными при общении с другими людьми, Опять же, чтобы не, сболтуть, не сболтнуть лишнего, чтобы, опять же, ваши слова были истолкованы верно. Лучше, когда вы общаетесь, проверять, что правильно ли вас поняли, да, то есть говорить меньше и проверять, правильно ли вас поняли, уточнять. Следить за своими тратами, за кошельком. Опять же, во избежание следить за вещами, в том числе не оставлять свои вещи где-то без надзора, потому что звезда грабежей, семерка, и, в общем-то, нам нужно этого, этого дела опасаться. Особенно вот когда дверь на юге, да, в это, в это время. Ну, быть сдержанным, как я уже сказала, да, то есть можно не, не так агрессивно реагировать или не, не так эмоционально реагировать на те слова, которые говорят в ваш адрес. Уделить максимум внимания работе, сконцентрируйтесь на этом. Носить удобную обувь, чтобы избежать травм ног, потому что эта комбинация провоцирует травмы ног. Поэтому смотрите под ноги, когда вы ходите. Сейчас вот грязь, сложно смотреть, да, можно на угодить, можно куда-то вообще провалиться. Вот, тем не менее, выбирайте те дороги, которые более-менее нормальные, ровные, да, то есть и носите удобную обувь, даже может, могут быть травмы не от того, что вот как-то неудобный обувь вы там ногу подвернули, да, а может быть просто а, там ну, ноги, например, стерли, да, и может быть какое-то загноение, то есть вот это тоже травма ног. То есть здесь нужно быть, в общем-то, ну, внимательным, да? и, конечно, быть осторожным с колющими, режущими предметами, как я сказала, контролировать свой гнев, ну, и запасайтесь валерьянкой, вот здесь как раз на этом слайде нарисованы, да, вот эти вот снимки, сделаны эти картинки для того, чтобы вы, ну, просто строили спокойствие в любой ситуации и если какое-то разногласие возникает, опять же, лучше проглотить аппарат валерьянки, да, чем потерять отношения навсегда, потому что, еще раз, что может все это закончиться не очень хорошо вплоть до судебных разбирательств. На юге, как, на улице, как это проигрывается? Нельзя на юг ходить или как? Нет, Юля, так, не, так мы не смотрим здесь. Мы смотрим только комбинации летящих звезд в доме, потому что у нас звезды, ограниченное пространством периметра нашего дома. Поэтому улица ни при чем. Мы также активации делаем по цеменью, ходим гулять на улицу для повышения удачи, и на юг в том числе. Поэтому это, эта техника не относится к уличному пространству. Следующий сектор – сектор юго-запада. Ну, как вы уже знаете, что у нас на Западе, на Юго-Западе у нас весь год у нас пятерка, поэтому какие бы звезды сюда не прилетали, комбинация не может быть хорошей, да, то есть летящих звезд, потому что у нас здесь годовая пятерка. И пятерка всегда нам приносит потери денег, приносит ухудшение самочувствия, то есть приносит болезни, такого хронического характера болезни, поэтому мы ничего хорошего, в общем-то, не ждем да, от нашего Юго-Запада. Поэтому, конечно, хорошо этот, э, сектор закрыть, не использовать его, юго-западный сектор. Если же вдруг вы живете в этой комнате юго-западной, ну, такое случается, да, что ну, некуда переехать в другую комнату, тогда, конечно, нужно отодвинуть э, свою кровать из юго-западного угла этой юго-западной комнаты. Однозначно, чтобы эта комбинация у нас не дублировалась, с пятерка, то есть дублировалась. Да? И обратите внимание, что комбинация 5-9, вот девятка, она еще и усиливает эту пятерку, потому что, опять же, девятка огненная, да? то есть она будет усиливать эту пятерку. В общем-то, неприятная картина. Поэтому строго контролируем ваши расходы, то есть ни в какие рисковые мероприятия не вступаем, если вы находитесь под воздействием этой комбинации. Если у вас прилетело, опять же, на дверь особенно, да, вот эта вот комбинация сложилась 5-9, тогда следим за своей репутацией в том числе и следим за кошельком, за... Вещами, то есть опять же, чтобы никаких краш, никаких потерь денег не было, можно, например, регулярно как-то там по мелочи подавать деньги, если вы под воздействием этой комбинации находитесь, ну, ну, то есть, э, просто э, ну, благо, благотворительность какие-то деньги перевести там на счет, например, какую-то организацию благотворительную, да, или на улице, вот там, э, бедным людям помогать. То есть как-то как вот эту вот энергию, потому что иначе она все равно отыграется. Ну, в больших масштабах поэтому лучше самим сделать это чтобы не было как бы, больших потерь как я уже сказала то есть не рисковать ни в какие пирамиды не вступать в этом месяце да то есть естественно никакие там инвестиционные проекты не вступать не давать в долг не брать кредиты и ну, контролировать свои расходы да, в том числе потому что это потери денег ну и конечно хорошо бы пройти профилактический медицинский осмотр даже если вы в общем-то ну не болеете да все равно для профилактики неплохо бы этим заняться потому что ну чтобы отыграть опять же, вот эту пятерку ну и в этом секторе у нас весь год должно стоять такое средство как соль вода монеты то есть как оно делается тут уже берется например литровая банка засыпается засыпается туда ну минимум килограмм соли такой крупной соли да не мелкая прям вот крупной соли наливается воды ну, где-то наверное две, ну, скажем так две трети этой банки наливается воды можно чуть больше и вот эта соль она ну то есть это вода покрывать должна соль ну где-то наверное, на 3 пальца так на два на три пальца и можно Прямо вот в эту банку положить, можно вокруг банки на тарелочку разложить монеты. То есть нужно 6 монет желтого цвета и одну монету белого цвета. И вот это вот средство нужно поставить в этом секторе в любое место, в общем-то, да, в любое место на весь год. Если этого вы еще не сделали, то нужно в этом месяце обязательно это сделать. Ну, то есть поставить вот такое средство соль солью, монета называется. Это у нас защита как раз от пятерки, от, от желтой пятерки. Ну, я надеюсь, что понятно, да, что сектор у нас не улучшится, и в западный в этом месяце, в октябре, поэтому нужно, конечно, сохранять вот какие-то, вернее, какие-то меры предосторожности сделать обязательно. Да, да, конечно, Яна, если вода испаряется, постепенно добавляйте туда воды. Да, да. потом, если монеты 6 желтых одна белая любого достоинства любого как бы любой страны да то есть вот, вот так, так, так, такие можно китайские монетки купить например каких-то сувенирных лавках тоже этого достаточно ну то есть это не принципиально да какого достоинства обязательно будут ли они китайские будут или еще какие-то неважно то есть можно положить прям вот самый, самого маленького достоинства да и просто разложить вот именно чтобы цвет был такой вот 6 желтых 1 белая как их власть, как угодно, в общем-то. Но у китайских монет лучше, конечно, наверное, янской стороной вверх, да, то есть у нас янская сторона это решка получается, да, где мы видим достоинство монеты, ну, то есть фасад монеты вверх. Как ослабить семерку на юге, я уже говорила, да, что ну а или не говорила, уже не помню даже. Вот, то есть нужно было поставить туда, говорила, нужно поставить туда просто воду с солью без монет. Просто воду с солью. Вот. Это э, на юг, да, на юге. Поставить воду с солью. Небольшую, небольшую какую-то емкость, просто спокойную воду с солью. Так, ну, с юго западом понятно, да, что, в общем-то, еще раз, что у нас этот сектор, он такой э, неблагоприятный весь год э, в 2019 году. Запад. Вот запад у нас хороший был сектор, но у нас э, испортилось э, как бы, э, с пятеркой, не очень хорошо с пятеркой. Годовая единица, месячная пятерка, то есть вот подпорчен сектор у нас западный. Что эта комбинация нам дает? Раны, аварий, потерю денег, проблемы с продвижением. Поскольку видится эта мочеполовая система, тогда могут быть воспаление мочевого пузыря, поэтому лучше, конечно, тоже не переохлаждаться и могут давать пищевые отравления, могут давать диарею и э, всевозможные анорексии или, наоборот, гулемии, тучность такие, да? Проблемы с почками, давление, в общем, это все у нас э, под влиянием этой комбинации может обостриться. Что мы тут делаем с этим сектором? Лучше отложить продвижение на следующий месяц или на следующий благоприятный период. То есть, поскольку у нас единица это движа, звезда движения, весь год сектор у нас такой очень хороший этот западный, да, как бы вот именно интеллектуальный какой-то труд хорошо развивать интеллектуальный, как заниматься интеллектуальным трудом хорошо развивать как какие-то вот коммуникации то есть в этом месяце в октябре лучше этого не делать сконцентрироваться на текущем рабочем процессе то есть заниматься подготовкой к лучшему продвижению то есть ждем когда у нас придет в этот сектор ну если у вас например рабочий стол стоит там да, в этой комнате вы работаете постоянно то есть лучше вот опять же заниматься той работы которая ну, подготовительная да каким-то к стартам к старту в другое время проекта и нужно переселить из этой комнаты среднего сына Потому что под влиянием этой комбинации, если у вас сын средний спит на западе, а это единица, да, человек с гула один или средний сын, если у вас спит на Западе, то лучше его на это время переселить в другую комнату. Потому что тогда могут какие-то заболевания. Если они есть, они могут обостриться. Если нет, тогда могут появиться. В общем-то, эта комбинация, вот она, будет работать именно на этих людей негативно. И, конечно же, при возникновении напряженности в отношениях садитесь за стол переговоров, потому что здесь, ну, нужно, договариваться, да? есть, тут, здесь нужно договариваться, то есть здесь нужно договариваться, чтобы ни, ни скандали, ни скандалы никакие не были, то есть это, тем более Запад – это род, да, переговоры, здесь, в общем-то, все нужно решать мирным, мирными переговорами, все конфликты нужно решать мирными переговорами. Что мы здесь можем предпринять? Конечно, нужно повесить на дверь, если на западную дверь, нужно повесить колокольчик. То есть металлический колокольчик, чтобы он был с каким-то приятным таким звоном, и вы, ну, то есть не раздражало вас, да, когда вы открываете дверь, чтобы вас не раздражало, я рекомендую всегда валдайские колокольчики, потому что у них разное звучание, совершенно уникальное у каждого колокольчика свое звучание, и они очень приятное звучание. поэтому вот рекомендую приобрести такие валдайские колокольчики, они, в общем-то, нам и для полезны, вот и для коррекции каких-то негативных энергий летящих звезд, и они нам полезны для, например, активизации благородного человека. Тоже используйте эти валдайские колокольчики. Поэтому повесьте на дверь, если у вас западная комната, западная дверь, повесьте на нее, на нее вот этот, я прям вешаю на ручку, или каким-то образом другим, может быть, у вас <laughs> хватает фантазии прицепить этот колокольчик, да, который будет работать при открывании двери. Вот. И таким образом мы можем скорректировать вот этот сектор. Майя спрашивает, если соль, вода, монеты, их выбросить при замене, при замене соляного раствора в банке? Нет, вы знаете, я ничего не меняю, если вот, ну, то есть банка начинает обрастать солью, просто банка выкидывается и все вместе со всеми монетами, потому что, в общем-то, это, это как бы целиковое средство, да, то есть второй раз их можно не использовать, эти монеты, вот, и не нужно, наверное, использовать, потому что они все-таки какую-то, наверное, негативную энергию в себе хранят. Вот, поэтому лучше обновить, это все очень недорого стоит, вы не будете там, не знаю, 100-долларовую купюры раскладывать, да, это все-таки монеты, поэтому можно с ними расстаться, не сожалеет, да, поэтому я эту банку выкидываю. Волдайские колокольчики, где приобрести, вот вы знаете, у меня тоже была трудность с приобретением балдайских колокольчиков, их продают в церковных лавках иногда, их продают иногда в охотничьих магазинах, их иногда продают в сувенирных лавках просто, где вот камни, например, продают вот такие вот, да, украшения из камня, и вот в том числе там есть малдайские колокольчики. Их продают в музыкальных магазинах, их можно заказать в интернете, то есть вот разные-разные варианты есть, поэтому... Посмотрите, в китайских лавках тоже продают иногда балдайские колокольчики. но не обязательно, может быть, он. Ну, балдайский просто не нравится. Ну, просто колокольчики можно с приятным таким звучанием. Не надо, чтобы они вас раздражали. Вот. А в храмах, да, может быть, да. То есть вот. Угу. так ну мы с вами в общем разобрали все да вот лена нам даже выслала ссылочку где наверное можно приобрести валдайские балдай, колокольчики мы с вами разобрали все сектора если какие-то вопросы ну вот я посмотрела вроде бы такие на все вопросы отвечала какие задавали и я как уже вам сказала что вас ждет еще подарок, бонус, да? И перед тем, как его озвучить, я хотела бы вам рассказать о том курсе, который мы для вас приготовили и, конечно, предложить вам в нем поучаствовать. Поэтому сейчас подытожим вот то, что мы с вами сегодня узнали. Напишите, пожалуйста, насколько вам была интересной и полезная информация по 10-бальной шкале, и мы тогда перейдем уже к части презентации нашего курса и в ожидании нашего бонуса. Потому что мне важно это знать. Мне кажется, я все время рассказываю летящих звездах, в общем-то, пересекающих информацию, потому что мы рассказываем о звездах, рассказываем, как измерять. Это из, одного, из одной нашей встречи перетекает информация в другое, поэтому мне, конечно, важно, хочется вас как-то как разнообразить, чтобы вас развлечь, да, чтобы это не был такой вот просто одинаковым скучным каким-то чтением вот поэтому мне интересно ваша посмотреть насколько это вам полезно и интересно куда правильно класть все же монеты в банку или под банку или рядом с банкой я накладить или или в банку или рядом с банкой. ну под банку под, под наверно донышко вы ну, можно положить, но я не практикую так, да, я ставлю на тарелочку на какую-то и вокруг вот этой банки раскладываю. Здесь нет никаких правил на самом деле, да, относительно вот куда их положить, либо в банку, либо там рядом с банкой. Здесь такого правила никакого нет. Важно, чтобы они были кругом, кругом лежали, да, вот эти монетки нужно круг. Потому что круг – это металл, форма круга это металл, и мы как раз вот с помощью металла ослабляем вот эту земляную пятерку. Поэтому важно их разложить, вот как на картинке было, либо… Вот как здесь на картинке, они лежат. Видите? Ну, поскольку сам вот этот вот э, верхушка, да, вот этого аквариума позволяет их разложить кругом, тогда да. Если вы это будет литровую банку, ну как-то наверное будет сложно их разложить, потому что просто рука не пролезет. Поэтому раскладывается это все вокруг банки, то есть это не принципиально. Как разложить, так будет правильно. Важно, чтобы они лежали кругом. А, так. Угу. Подскажите, Алла спрашивает, подскажите, если сектор хороший, спальне, а направление головы важно, а, да, важно, важно, но опять же тогда мы уже не смотрим уже как, мы смотрим по летящим звездам место. Вообще, конечно, если так вот углубляться, все важно, да, то есть у нас есть специальный курс по летящим звездам, который вот мы недавно проводили, я там рассказывала, что важно, что не важно на этом курсе, вы его можете заказать, обратившись к Лене Пироговой, или написать ответ, ну, запрос, да, написать ответ на любое письмо от Натальи Пугачевой, и, в общем-то, вам там условия приобретения, если вам этот курс нужен, условия приобретения Лена Пирогова Лена скажет. Напишет. Но, в общем-то, есть очень много нюансов, да, которые мы вот в рамках прогноза мы сейчас не сможем осветить. К сожалению, это нужно просто понимать, как эти звезды работают, и нужен уже специальный курс по этим летящим звездам. Как определить удачный период для выхода товара на рынок? Ну, использовать, конечно, для того, чтобы вывести товар на рынок, да, нужно использовать э, девятку, звезду девятку. И нужно комбинацию ждать, если вот говорить что как бы, если у вас время есть ждать, да, тогда можно подождать вот эту комбинацию. Но на самом деле есть другие техники, летящие звезды, это не единственная техника, которую мы используем. В китайской метафизике у нас арсенал достаточно большой, поэтому мы, конечно, делаем это все быстрее, если нам нужно быстрее. Вот. И как раз вот от этого вопроса я, наверное, перейду к, нашему, к нашей презентации. Вот, мы готовим курс для новичков, для тех людей, которые только начинают изучать китайскую метафизику, основы китайской метафизики. Да? И у нас будет... Вип день то есть мы запускаем такой марафон без, ну, не такой вернее запускаем марафон бесплатный он у нас будет 29 30 и 2 октября то есть уже вот прям на днях начинается где вы сможете просто познакомиться с э, какими-то базовыми понятиями вот этой вот э, трех китов китайской метафизики то есть фэн-шуй бацзы и цимень. и э, уже если вас э, если вы планируете продолжать изучение китайской метафизики, планируете продолжать э, практиковать китайскую метафизику, тогда э, можете записаться на ВИП день э, где мы больше информации получим, да, то есть где мы углубимся, будем в вглубь знания свои расширять и э, изучать основы китайской метафизики, как у нас э, составляются вот эти три э, больших э, части китайской метафизики, то есть знание о пространстве э, со о времени, о нашей дате рождения, и э, цимэль – это как стратегическое искусство получения преимущества перед конкурентами, перед э, какими-то препятствиями, то есть преодоление препятствий и э, получение того желаемого, легко, да, как бы вот, потому что техники целей они позволяют как раз легко получить и достигать цели. То есть как они у нас в каких местах эти знания состыковываются в единую картину, в единое целое, когда у нас пазл складывается. И при этом у нас вот этот курс он только ну в основном для новичков да то есть те люди которые уже продвинутые которые давно изучают китайскую метафизику вам будет это не интересен этот курс он вам не нужен это курс именно для новичков потому что мы на этом курсе будем говорить о том какими инструментами мы пользуемся, как эти инструменты применяются и как мы с помощью вот этих вот элементарных инструментов с вами можем ну, творить чудеса, да? делать просто какие-то изменения жизни, которые принесут нам нужные нам результаты. Собственно, мы для этого и изучаем всю китайскую метафизику, для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Кто со мной согласен, поставьте, пожалуйста, воспитательные знаки. И я сейчас немножко расскажу вам вот об э, каждой части, да, чем мы, собственно, будем заниматься. А, <къем> вот, спасибо за поддержку, спасибо, потому что я думаю, что это очень важно. Да? Зачем нам знание? Конечно, для того, чтобы мы их применяли, научились практиковать. И э, этот, этот вот э, курс нужен тем, кто… Ну, я его называю курс. На самом деле это будет один день, это big день, мы его так вот по правильному назвали, да, то есть мы будем заниматься весь день выходной, то есть с 10 утра и там до 5 или 6 вечера, ну, как пойдет, да, и мы с вами будем заниматься этот день, чтобы вы всю эту базу получили, то есть чтобы вы могли, опять же, использовать вот эти уже инструменты, даже если вы будете продолжать, может быть, слушать каких-то других преподавателей или будете на бесплатных курсах, или бесплатную информацию какую-то будете в интернете находить, чтобы вы уже понимали, на какой базе вот эта информация, на, каких, на какой базе знаний эта информация основывается, и э, понимать уже, о чем, собственно, речь, да? то есть откуда ноги растут, уже знаете, и будете уже понимать, о чем речь, потому что иногда бывают какие-то сложные вот, названия, там встречаются разные, да, или какие-то сложные понятия, или какие-то техники, и мы не понимаем, откуда, откуда что берется. Вот для того, чтобы вы могли разобраться в этом вопросе, для того, чтобы вы вообще э, смогли двигаться дальше, как раз вот этот курс «Основы китайской метафизики» и нужен. То есть для тех, кто устал самостоятельно рыться в интернете, получать какие-то знания бессистемно и не может их состыковать, это вот э, будет для них тоже очень этот полезен курс. Э, для тех э, людей, которым проще понять, в общем-то, все за один день, а да, не получать какими-то кусками информации, а просто вот сел, э, все узнал и теперь уже вот подготовлен, можно сказать, уже можно стартовать, уже э, переходить от, э, на профессиональный уровень получения знаний. да То есть вы уже как бы из новичка, уже из э, дилетанта, уже становитесь профессиональным, фактически, ну, может быть, еще не консультантом, да, но профессиональным практикам в китайской метафизике. Вот. И, конечно, у кого вот еще раз, да, бессистемное знание, будет все разложено по полочкам, потому что мы будем с вами работать до тех пор, пока буду отвечать на все вопросы, пока все не уйдут уже с полным пониманием, как это все устроено. Ну и, конечно, курс будет, в общем-то, вот этот ВИП-день, он будет по, по очень демократичной цене. У вас сегодня будет возможность его а, приобрести на самых-самых льготных условиях, поэтому присоединяйтесь. И, как я уже говорила, что у нас будет там три части – фэншуй, бадзи и Дунзя. виб день у нас будет 6 октября. Ну, здесь условное, да, как вы понимаете, условное время, то есть мы будем до последнего вопроса работать с вами поэтому конечно будут перерывы но тем не менее за один день вы уже получите в полном объеме всю информацию у вас будет запись у вас будут конечно методички то есть все это у вас останется для того чтобы вы смогли всегда обратиться к этим нужным материалам в любое время до да, которые вам нужно ну и Тут Лена там написала, чем мы будем заниматься, конечно, усин, гуа, там размеры, 3 граммы, мы все это с вами пройдем, вплоть до цемень, Друзья, мы с вами доберемся, и бадзи, все разберем, и карту вашу э, даты рождения, и вот э, покажу технику даже цемень, потому что очень легко, выбирать время для действий да? благоприятное время для действий поэтому лена вот кинула в чат вам ссылочку пожалуйста переходите по ссылочке там очень демократичная, совершенно для новичковая цена. Мы сделали это не потому, что там мало будет информации или потому, что она какая-то совсем-совсем э, такая простенькая информация. Нет, мы это сделали для того, чтобы, опять же, вы могли с нами дальше идти в другие программы, потому что у нас будут программы более сложные. Вот сейчас у нас идет фундаментальный БАДЗИ-курс, да, у нас и Вот на, стартует курс. Поэтому э, для того, чтобы вы заранее уже разобрались вот в этих базовых вещах, обладали уже этой базой знаний, и мы с вами могли уже стартовать как профессионалы, да, фактически, то есть уже в более серьезные науки уходить, более глубоко изучать какие-то предметы, кому кто-то может быть определиться, кому больше что нравится, то ли фэншуй, то ли бадзи, то ли цемень, и вы с нами могли двигаться дальше. Поэтому переходите по ссылке, посмотрите, что у нас там будет на видне, и присоединяйтесь. Для тех людей, кто еще, опять же, не очень с нами знаком с нашей школой, как я уже говорила, у нас будет марафон. Он начинается у нас 29 числа. Здесь есть ссылочка и на марафон. Можете посмотреть как мы преподаем, да, то есть как мы с вами общаемся, коммуницируем, насколько вам будет комфортно с нами э, идти дальше, с нами работать вместе, поэтому при, приглашаю на марафон в том числе, но кто уже принял предложение, конечно, ВИП-день, это, э, это та часть, которая нужна э, многим, да, скажем так, но не всем, потому что есть люди, которые, которые уже давно изучают китайскую метафизику, но уже знают, может, может быть, это будет неинтересно, а вот эти люди, которые только еще начинают делать первые шаги в этом замечательном уникальном искусстве, да, тогда приглашаю как раз на веб-день, потому что мы захватили именно все области. Чем он хорош этот веб-день, что мы захватили все области китайской метафизики, мы обо всем поговорим. Я расскажу свой опыт, как легко запоминать информацию, потому что новичкам сложно бывает запомнить, да и там и земные ветви, их много, и небесные стволы, и там всякие разные коммуникации между этими элементами, и триграммы в том числе, все расскажу, как легко запоминать и как легко использовать, вот, чтобы у вас это все легло просто вот за один раз все э, уложилось. Поэтому еще раз, да, переходите, пожалуйста, по ссылочке, записывайтесь на веб-день. если э, хотите попробовать э, марафон, участвовать в марафоне, будем также очень рады. Переходите по ссылочке на марафон и приглашаем вас к участию в этом марафоне «Основы китайской метафизики». Вот, Елена платила уже VIP, большое спасибо, что с нами участвует. Кстати, напиши, пожалуйста, в чате, поставьте пятерочки, кто у нас вот делает как раз первые шаги китайской метафизики, чтобы мы с вами, опять же, немножко так познакомились. Вы уже услышали мой стиль преподавания. Если, ну, как бы буду рада, конечно, вас видеть, опять же, на нашем ВИП-дне или на нашем марафоне, ну, хотелось бы просто посмотреть, кто у нас новички, кто, кто совсем новички, кто. Потому что это как раз для вас, этот курс как раз для вас. Mm -hmm. То есть есть такие люди, которые у нас новички. Очень приятно. Хорошо. И как раз, чтобы вы могли, опять же, немножко себе. Отчать удачу. Да, вот Евгений как раз пишет. Посмотрите, подскажите, пожалуйста, завтра 28-го, активация местного времени. И что э, ставить свечу или вентилятор? Сейчас я смотрю. И вот пока про активизацию. Да, сейчас у меня... расскажу про активизацию, которую я вам приготовила. Это как раз... 30 то есть с 16 до 19 часов вы можете сходить на прогулку. называют так. То есть можете сделать прогулку на запад. С какой целью? То есть для здоровья, для э, продвижения своего какого-то, да, каком-то направлении, э, для э, улучшения торговли, для успешного переезда можно в это время переезжать, опять же, если у кого-то намечено, например, переезд, можно в это время переезжать, но на запад. Да. Вот. А можно разрабатывать стратегию, планированием заниматься в этом секторе, а можно медитировать в этом секторе и, в общем, загадывать желания и обращаться к нашему всевышнему или с молитвой или, в общем, у кого как, кто, у кого какая религия, да, то есть ваши известные вам способы обращения к нашим к нашему высшему я, да, вот можете как раз в это время загадывать желание и обращаться. А, на какое время? Вот написано: 17 12, часть петуха. Можете переводить на местное время, можете не переводить на местное время, то есть используйте уже те техники, которые мы, которыми вы используете всегда, постоянно, если вы используете эти техники для активизации. Если, опять же, для простоты, да, тогда можете не использовать, ну, как бы перевод на место время, да, просто используйте время с 17 до 19 часов. Что нужно сделать? Ну, кругом можно, если написано людям нельзя, которые будут да? угу. Еще раз обращаю ваше внимание: здесь четко написано, кому не нужно делать активизацию. То есть не нужно, это не значит, что будет, если вы сделаете что-то, будет отвратительно плохое. Потому что, может быть, вы просто по делам поехали на Запад. Да? То есть ничего критичного не случится. Просто она не э, будет работать на вас как активизация. Вот и все. Это тем людям, которые родились год крысы. Остальным людям всем делать активизацию можно. А, так, давайте-ка я посмотрю. Вот это написано, что прогулка. Значит, я расскажу просто сейчас, как делать прогулку. Вы берете за точку отсчета ваш дом, либо вашу работу, потому что это время, ну, после работы обычно, да, там 17 до 19, значит, вы можете выйти с работы. То есть точка отсчета – это то место, где вы находитесь вот до момента начала этой прогулки. Если это дом, значит, это точка отсчета – дом, если это работа – точка отсчета – работа, если где-то еще, значит, где-то еще будет та точка отсчета. Обращаю ваше внимание, что если вы, например, просто забежали после работы в магазин и берете уже этот магазин за точку отсчета, то так это не сработает. То есть нужно находиться в этой точке отсчета длительное время какое-то, да? То есть, ну, два часа как минимум нужно находиться сначала перед тем, как выйти на прогулку, потому что только тогда это считается точка отсчета. Вы берете вот эту точку отсчета и смотрите по компасу, где же у вас запад? от этого дома, где вы стоите. И идете на запад по компасу обходя какие-то препятствия понятное дело что вы не идете на пролом по дороге да то есть по шоссе то есть вы как-то обходите эти там дома и огороды вот и самое главное что вы идете где-то минут 20-30 в направлении запада и вот точка прихода ваша должна быть где вы останавливаетесь Точка вот этой, точка стояния, она должна быть на западе от того места, откуда вы вышли. И получается, что в этой точке, где вы остановились, то есть вы дошли там через 30 минут в какую-то точку на западе, вы остановились минут там на 10-15, просто для того, чтобы усвоить эту энергию. Когда вы идете вы можете выбрать, ну, какое-то одно из вот этих вот одну вот из этих целей, да, какое-то одно свое желание, во время движения вы думаете о реализации этого желания, и когда вы остановились, вы уже просто впитываете эту энергию, ничего там ну, плохого не думаете, да, то есть все мысли в позитиве, просто эту энергию усвоили, постояли минут 10-15, и уже можете идти ну, по своим делам, либо домой, либо куда-то еще, потому что тут уже время может быть позднее. Вот. И, то есть вы отключились уже от семей, активизация завершена. Сейчас про 28 число я расскажу. У меня сейчас загрузилась как раз программа. 28 скажу, что там. Под технической страниц. Угу. Таня, скажите если выбирать между Югом и Юго-Востоком, спать лучше в каком секторе? Понятно, чтобы не активно все уже. Так, Юго-Восток и Юг. Ну, э, <плёк> я бы, наверное, лучше все-таки три 7 наверное, на юге. Бойка какая-то, она до болезни, но не очень хорошо, совсем уж. Вот. Uh -huh. Так, сейчас кучку. Uh -huh. Так, еще раз. Значит, 28 число. У час петуха, да, насколько я понимаю, нас интересует час петуха. Угу. Uh -huh. Так, одну, один момент. Час петуха. Вопрос, Евгений, я просто сейчас найду повыше. Завтра 28 активизации местного времени. А чего активизировать собрались, Евгений? Напишите, пожалуйста. Какой сектор-то? Угу. Какой сектор собрались активизировать? Это важно а запад точно <смех> на западе ничего нельзя ставить вот а прогулка на запад это 30 числа это не 28 на минуточку так друзья мои пока сейчас евгений пишет мне ответ да что он собрался активизировать сейчас петуха завтра какой сектор еще раз вернусь к нашему курсу угу. так вот а на запад мы гуляем угу. да вижу вижу вижу запад направлении Запад, ага. На запад гуляем. Да-да-да, я поняла, да, что 28 сентября, час петуха, направление Запад, мы гуляем туда. Мы ничего, мы никакой активатор не ставим там. Угу. Вот. Ну, 28 сентября можно, да, да напад на идем гулять, да. Все верно. Петуха. 28 сентября это на 30 -е. Вот то, что здесь написано, это на 30 Это не на 28 -е. 28 вот тоже идем гулять. Да? То есть у нас активизация не одна в месяц. Поэтому я вас приглашаю как раз. У нас будет еще курс по активизациям. Вы научитесь сами их рассчитывать. У нас поэтому предварительный список можете записываться. И приглашаю вас опять же на vip день переходите, пожалуйста, по ссылочке, Лина, еще раз ссылочку, пришлите, пожалуйста, да-да-да, я рекомендую вам, если вы хотите участвовать или просто думаете сейчас, участвовать ли вам в вип заказ делайте сейчас, потому что у нас фиксированная цена только, вот сейчас такая цена демократичная, как я уже сказала, да, только для участников нашего вебинар потому что дальше будет цена увеличиваться, поэтому фиксируйте у себя цену, для этого нужно просто сделать заказ, а потом будете думать, если что, да, участвовать или не участвовать, ну, вот так, обычно я так делаю, да, всегда, потому что, чтобы зафиксировать минимальные, какие-то самые лучшие условия, то есть минимальную цену, делаешь заказ, а потом есть несколько дней для того, чтобы подумать на оплату, оплачивать этот заказ или нет если какие-то вопросы лена пирогова обязательно с вами свяжется прояснит все вопросы и ответит на все ваши вопросы и в общем то для того чтобы опять же зафиксировать себе цену сделать заказ нужно сегодня угу. да конечно вот Так, Валерий пишет, собираем мы эту энергию с помощью прогулок, просто гуляем в определенном направлении или активизации, что-то делаем, ставим вентилятор, зажигаем свечу, ставим или в определенном секторе. Вот если мы говорим о завтрашней прогулке на запад, тогда здесь просто гуляем, просто гуляем. Почему, Иван, почему здесь нельзя поставить вентилятор? Мы рассказываем о, вот уже все эти нюансы в отдельном курсе. Пока что просто используйте рекомендации, те, которые вам высылают. Эти прогулки рассчитаны специально, поэтому есть определенные правила, которые мы изучаем на отдельном курсе. Приходите на курс по активизациям, который мы тоже будем проводить где-то в, ну, вот где в ближайший месяц, да, осенью этого года. Поэтому научитесь сами рассчитывать, все, уже все нюансы будете знать, и уже индивидуальные прогулки для себя такие самые сильные тоже научитесь рассчитывать, поэтому приглашаю также на этот курс в том числе. Будет ли толк в изучении, если 6 октября рабочий день и у меня до 19 часов будет в изучении, конечно, потому что опять же если мы говорим про а 6 октября рабочий день на запись будет, у вас будет запись обязательно. У нас будет техподдержка в чате. То есть, можете вопросы задавать в сайт-чате, если вы не участвуете, например, в самом ВИДне, да, а получите только потом позже, вот запись, и по записи будете учиться, поэтому любые вопросы будете, можете задать в сайт-чате, и мы обычно быстро отвечаем. Сейчас, слава богу, вот для коммуникации у нас вот наладилось, как бы со студентами нет проблем с коммуникацией, поэтому это можно делать. Курс активизации у нас будет, по-моему, если я не ошибаюсь, в середине октября, либо в начале ноября. Конечно, запись вид видня будет обязательно. Для плативших э, день, конечно, запись будет для участников видня. Конечно. Угу. Да. Ну, что ж, друзья мои, с вами очень приятно общаться. У нас сегодня, я считаю, что был просто замечательный э, вебинар, замечательная встреча, потому что с вами. Э, вы задавали очень хорошие вопросы, очень хорошо было, ну, то есть очень хорошая обратная связь получилась, поэтому я вас благодарю за участие и приглашаю, конечно, вот на наш марафон и на наш бип день Спасибо вам огромное. Буду рада всех вас видеть. И если никаких вопросов нет, то хороших выходных вам. И надеюсь на встречу. Спасибо, Спасибо еще раз.